Привет еще раз, знаешь, мне просто надо выговориться. Я чуть позже отвечу на твои сообщения, я их всех прочитала, но, знаешь, я прочила сейчас оценку по математике, и у меня снова одного бала, блядь, не хватает. А чё, чё так много, блядь? И у меня из-за этого в аттестате будет 4. Hah <laughs> <laughs> uh. <clears> hahahaha <throat> <laughs>